аудитория. В эти выходные пройдет у нас очередной турнир UFC Fight Nights в бойные ночи. Хочу рассмотреть главный бой основного кардио в легком весе это Ислам Махачев против Боби Грина. Ислам Махачев российский боец ему 30 лет, обладает отличными борцовскими навыками, хорошей стойкой и отличным кардио. К этому бою он подошел со стрельцем из 9 подряд побед, что довольно-таки серьезный показатель. Среди этих боев мало топовых соперников, конечно, но тут не вина Махачева. Учитывая большую опасность, которую Махачев представляет в борьбе, было довольно-таки мало тех, кто соглашался провести с ним бой. Ну а те топовые бойцы, что соглашались по каким-то причинам, слетали с боев, тот же Рафаэль Дусанис или Бенил Дариуш. После победы над Хукером с абмишеном на первых минутах первого раунда Ислам залетел в топ-10 легкого веса, и следующая победа, скорее всего, приведет его к долгожданному а, титульному бою. Его соперник Боби Грин. А, он вышел на коротком, выходит на коротком уведомлении на замену травмированному, травмированному Бенилу Дариушу. Обладает неплохими универсальными навыками. Грин хорошая стойка довольно таки, где у него есть хороший пань, что он показал в бою с Эллом и Аквинтой, но его в первом раунде. А мы знаем, что Элл довольно таки стойкий боец и удосрочить его ударки не так просто. Боби Грин за бой может выбрасывать огромное количество ударов, при этом с карди у него не возникает особых проблем, она у него довольно таки хорошая. Если у него борцовская база, может закончить бой с Абмишином, что неоднократно показывал в боях, но это было давно. Минус Грина это то, что он нестабильный боец, довольно-таки может как выиграть в хорошей позиции так и проиграть не особо серьезным бойцам. В этом бою Бобби выходит на коротком уведомлении. Ему приходится гонять много веса, который он набрал после недавнего боя с Хаспаратом, что, я думаю, в принципе, скажется на итоге боя. В этом бою, конечно, я вижу победу Ислама Махачева без вопросов. Все-таки физически посильнее будет Грина, плюс навыки в борьбе у него повыше по-моему, ну, повлияет однозначно на исход боя. Да, Глина Пасин, стойки. Но сам это понимает. Я не думаю, что э, один шаг до титула он захочет рисковать и размениваться с Боби в ударке. Махачев будет переводить, ему это будет дуваться. Он будет искать победу именно в партере. У Бобби Глина, давно не было поражения с обмешенным или сдачей. И пора бы ему этот недостаток, недостаток исправить. Коэффициент на победу Махачева 1.07, что мне вообще не интересно. Я, наверное, выберу более рисковый коэффициент, это 2:1 на то, что третий раунд в этом бою не начнется. Вы же оставляйте свои мысли в комментариях, подписывайтесь на канал. Я все-таки стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну, тогда до встречи, давайте пока.